Прогиб должен быть. У нее здесь ровный стол. Меня на ноги поставили, в Ладно. принципе. Хочу вам пожелать, насколько а, вообще по ощущениям дискомфорт, которые пришли первый день, и вот сейчас к шестому дню. Я скажу одно, что шея как бы давно были очистала. Почему? Потому что я приехал, потому что плохо ворочу. А, как бы, а сейчас шея нормальная. И ворочаю ее, и могу назад ее обракинуть. И вперед, и влево, и вправо. То есть это остистые отростки. Это спинно -мозговой канал, серый это спинной мозг непосредственно, это позвонки, и тела позвонков Вот здесь должен быть лордоз, где-то 45-50 градусов, прогиб должен быть У нее здесь ровный столб, то есть должно быть вот таким вот образом сгиб. А? То есть вот нужно сейчас все двигать Из-за того, что лордоз спрямлен здесь, даже здесь не лордос, а вот, вот два позвонка здесь, они немного смещены к заде а, то есть у него даже здесь кифоз прослеживается. Вот этот позвонок имеет компрессионный перелом застарелый. Вот он остеофит здесь большой уже. Ну такой миллиметров 6, наверное, не маленький. Это тоже есть компрессионный. Головой вниз нырял много. Это вот юность такая. Да, шея спрямлена, соответственно, и грудной отдел тоже спрямлен. Если есть спрямление, то мышцы не держит нагрузку то есть нагрузку держит в 6 раз меньше и вот это вот как раз та самая ситуация мегрения, мегрения есть присутствует нет не часто может не болеть полгода потом можно начать периодически спить. где болит виски лоб затылок и затылок бывает и виски поддавливает после травмы какой травм Упал. Сорточка с глубят головой, и было тяжелое стрясение. мне лет на 9 было, И, короче говоря, снялся скальпиль практически. Мешон был, а разорвано было от глаза, и здесь вот так разорвано и поднял. Ну, вниз головой. Ну, как бы упал. Глазное дно бывает это да, спал изнутри, когда долго за рулем находишься. Шея болит? Сейчас нет. Вот буквально с того момента, как я попал к вам, дискомфорт я испытывал при даже ночью, при разворачивании с левого бока на правый бок на животе не сплю уже два, как вот вас начал смотреть. Наверное, вот эта сторона. Левую да? В левую сторону больше было как бы проблема. Трапеции болят? Левая трапеция не имеет когда что-то делаешь долго. Да. Просто, даже с рулем едешь просто-напросто. Ну, и так мужчин, как у вас становится тяжело. Мышцы не держат просто. то есть Мышцы в 6 раз меньше держат нагрузку. Вот и все. Так, Это имеет трапеции уже лет, наверное, с 20. А по, по поводу шеи 6 месяцев она как болела, к вам попала, вот по, подрастянули по меня, перестала болеть. Вот я даже удивлен, 4 дня уже опять она угу. не тревожит, и сплю хорошо. Руки, пальцы не имеют? Если разговаривают на телефоне, не имеют мизинцы. И если там лежут, например, да, там на кровати долго не начинают иметь пальцы вот эти угу. мизинцы. Но такого раньше ну, не было. Ну, это все туда же. Тот же c7, t1, они также пережимают. Болело, в принципе, поясывающие боли были неизвестно из-за чего, потому что их поджелудочная, как бы у меня уже давно, с 2009 года. Люди часто думают, что он поджелудочный. Реально просто у меня такой пациент был три года. Три года вот, он рассказывал, он, он прошел всех врачей, и в итоге вот, э, постановка э, Т, Т-11, Т-12 закрыла этот вопрос. С 2014 года у него началось, и в 2021 году мы этот вопрос закрыли. То есть вот просто одной процедурой. У него правая почка, там большие проблемы yeah. с правой почкой. Ну, почек нам сделать, сделать просто. И вот у нас в фитоцентре посмотрим, что можно, да, то есть... Потому что всегда почки, если лечить, то это вот, да, всегда <coughs> совместно нужно двум, двум супругам, потому mm -hmm. что он как плава партнерам, как говорится. Слева, справа, болит по центру. Но, она вообще уже столько, в принципе, болит с 26 лет, что я не могу сказать. сказать. Я уже привык просто к этому, я с этим живу. из-за вылезаю, и вот, знаешь, вот раз, раз, раз, вышел, вышел, оп, оп, оп все, и пошел, блин, в магазин. Вот расстрелил до обратной части угу. я обращался даже в Финляндии к врачам она пощупала меня но ну, там врачи такие я скажу честно откровенно там нет врачей но У нас пациент в, в Финляндии все ездят в Питер. А, серьезно да. там даже нету таблеток поводу того что он там, первый второй день был здесь да то есть он просто тракторил рот не закрывал он, он да, не да. сейчас он нет он сейчас вообще он сейчас вообще, вообще милый человек то есть он мягкий, разговаривал, с дороги. Да, вскоре. да, да. Не, не, не. Ну, первый день-то понятно. Но второй, третий же тоже. Я же почти каждый день его вижу. Вот. И даже вчера немножко возбужден был. У -у -у. Даже вчера было это возбуждение У -у -у. немножко. А сегодня... Ну, я он... же синюха на постоянной основе. <связи> да, да, папины. да. да <связи> <связи> <связи> <связи> <связи> <связи> При звуках флиппе теряю. волю. Вещь хорошая, предусловная. Ну, вот они отдельно стоят прям из позвонки. Упражнений на пресс делаете? Много, да? Ну, не Прям не моз... мозолька. Сейчас и нет. 5-6 лет назад я работал в спонзан. Самой новой столб. Это же больно. По десятибалльной. Она просто на почке. По десятибалльной шкале оценка. А, ну Я не могу так сказать. Оно а, ну, 1, 1, 2, 10. 1, 2, 10. Я не знаю, как сказать. Но если вы ну, нажмите в другом месте, Игорь Батякович. Одинаково. Что там, что тут? Ну, есть нюанс, но... Ну, 10 – это нестерпимая шри. боль, как будто руку оторвала. А 0 – это боль. просто дотрагивается. Ну, с болевым шоком у меня проблемы. А... Притуплена у нее, да? Вообще, притуплена, да? Очень. Ну, хорошо. Ну, ну, ну. Вдох. Ну, сейчас посмотрим. Вдох. Тут нет. Вдох. Вдох. Нет. нет. Вы губы сжимаете. Фиш. Она да. Открыто, открыто рот. Открытый вот, рот. С левой стороны было больше. Здесь. Здесь. Ну, я бы не сказал. С левой стороны было. по 10-бальной сколько тоже? Ну, ну троечка, двоечка, здесь, здесь ничего нет. Справа, да? Здесь вообще комфортно. Mm -hmm. Тут нету. Ничего. Приятно, просто приятно. Здесь вообще ничего нет, значит здесь Бзахист. ничего нет. Опасный тип. Одинаково, что там что-то на да, нули. Но ну, я не знаю, как вы это ответить. Просто я понимаю, что люди видите. Вот сейчас, а, после работы, а, вот эти вот цифры, то, что он назвал, они могут быть чуть, -чуть повыше. У -у -у. Потому что сейчас запустим. Процесс? Да, процесс запустим. И это не значит, что ему именно больно. Это означает, что просто нерву нужно будет. Нерву нужно будет время, ну там несколько дней на перепрошивку. Поэтому у вас завтра как раз адаптация будет. Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Дых. Дых. хрустит Дых. лимфоток нарушен полностью. То есть, если я изучу почку. Почки связаны с селезенкой, селезенка это депо крови, производство крови, производство лимфы, он не потеет совсем, то есть он сейчас должен был залиться потом в бане, это же не в нем дело, это нарушение комплексное. Что-то бедро болит. Вот и надо спустить процесс. И там от крестца, видимо, сильно больше. В колени 400 миллилитров жидкости должно быть. И вот процессы мы запускаем. Через сухожилие жидкость поступает в колено. Вот почему все эти действия там прям насыщаются. Приятная боль! Почку стрельнул, да? Да я не знаю. Просто приятная боль, что у меня уже начинается просто такая. Ну, я не знаю, как я всегда, всегда смеюсь, когда больно. Защитная реакция. Сварикос сформированный из-за смещения. Варикозный этот, то есть сосуды и здесь, и здесь, и здесь. Интересно, что это чаще у мужчин, чем у женщин. не сжимайте выдох открытым ртом вот молодец опять же двигается да хорошо двигается Дыши, дыши, дыши! Дыши! Ну, чтобы легкие все регенерировали после ковида. Так что у нас есть троски проявились. А то было все как одна ось. Срослось все было как одна кость. Если слезы стрельнут, не держите. Ну, так, отлично прям. Сейчас как раз сделаем вардос. Ну. Дыши, дыши. Затрясло немножко, нет? Да, отлично, отлично, oh, yeah. отлично. Yeah. Это вот как раз перепрошивка идет Мозг как раз yeah. Да, да, да да, да. Yeah. Я даже больше скажу Если этого нет, это тоже плохо То есть это вот как раз Мозг нашел Мозг нашел новые мышцы yeah. Которых много лет не видел yeah. Давай, давай, дыши, дыши yeah. Губы не сжимай, открытый рот все, дыши, дыши. Ну, трясет, трясет просто еще. Трясет, да. Вот и такой вот не. Не пытайся контролировать. Просто расслабить, сейчас через 20 минут пройдет. Надо 20-25 минут. Просто надо попробовать расслабиться. Через 25 минут это пройдет. Все. Сейчас организм обследование, самообследование сделает, самодиагностику. И все и это пройдет. Дыши, дыши, дыши, дыши. Не могу сразу сыграть. Вообще отлично, мужики. Было, было больно, сейчас? Да, да, да. Было ощущение, сейчас вообще безболезненно ощущение. Да, ну, там просто нажатие. Глубокое нажатие и больше ничего нету. Даже синяков нет. А? Отлично. Вообще, ну не. Вообще великолепно. Тут, тут, тут. Вообще четко, да, говорят. Вот здесь было. Было, нету. Здесь. Здесь вообще можно. Вот, здесь что-то есть такое? Здесь напряжение застарело. Напряжение просто растает. это, это да, потому, что да, это да, не напряжение, мышца мягкая. Просто мышца, она здесь, да, здесь в несколько раз больше, да, чем это, вот это. Это, это левая, левая рука дольше, ну, как бы отходит. Это быстрее отходит, а это отходит помедленнее. Игодиц. Идеально, просто идеально. Идеально просто, Игорь, спасибо. Вот здесь? Идеально. Вот здесь было напряжение, тоже приятная боль была. Сейчас ее нет. Сейчас просто, просто нажатие. Просто, просто нажатие, просто идеально. Вообще супер. Поднимаемся. Давай, давай выпрямляйся, выпрямляйся. И руки все обмухаю. Ну вот и нет. Было и нет. Гол чуть наклонить. Вот и все, и нет его. Был горб и нет горба. Просто, чтобы не обманули. Давай. Дотянешься. Да, это оно. Сейчас, сейчас мышцы расслабятся, сейчас спазм уходит, потому что он, когда выходит, с мышцы натяг... натягиваются многие. Да, да, да, Это только дня, через три-четыре. Сейчас дойдет еще основное. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас у нас 7 дней курс прошли. да Вчера, ну, то есть правку у вас была. Скажите, пожалуйста, вот сегодня какие ощущения? Ну, легкости нету, никаких там болей не отдает, не поясничных. Ощущение есть легкое дискомфорта, то есть где именно правили. Да, ну, то да, да. воздействие. Да, воздействие именно инструмента. А так, в принципе, чувствую себя по органам, органы это перестали. Все-таки идет э, перезагрузка по, по, по органам идет перезагрузка, почему? Потому что все приборы, которым вам воздействовали, они воздействуют в том числе и на органы. Они вроде бы как на мышцы, но в том числе они работают и на органы. Поэтому однозначно идет. Второй момент. Вот большая проблема была. Т-11, Т-12, да, у нас с почками там плохо работали они, соответственно. Тоже, да, да, да, поджелудочная плохо работала. Соответственно, раз правая почка плохо работает, то неизбежно. И желчная печь хорошего ничего есть, не ждет. да. Есть. Соответственно, вот сейчас вот запустили, понятно, что за сутки ничего не ясно. <Слышки> вот, вопрос já. другой, что вот живой-здоровый, да, отработали, <сас> <сас> да, да, да. Означили, <сас> <сас> прошел вот этот семидневный курс. Почему? Потому что просто легче переносишь, да, то есть там, может, можно было бы и разово поработать, но просто с тем спазмом, который был, с тем набором заболеваний, который был, эффективность была бы маленькая, очень маленькая. То, что сейчас 7 дней, сменил обстановку, побыл здесь, там полтора-два часа в день с ним занимались. Он отвлекся, он вырвался из того быток в котором он каждодневно находится. Вот если бы дом был, что там, двигатель перебирал, да на что-то ел бы. Да, да, да. да. А, здесь, а здесь вот неизбежно. Погода неплохая, немножко, может, погуляли даже, где-то чуть-чуть, может, сменили погуляли, обстановку, по да. чтобы побыли, побыли с супругой, как говорится, наедине, хотя бы, да, хоть чуть-чуть вырвались, вырвались хотя бы, да, из-за Супругу тоже... Да, да, да. Кстати, супругу тоже подремонтировал. Да, и вопрос э, такой, что сейчас мы занимаемся уже, соответственно, там по фитотерапии что-то рассматриваем, да, уже, соответственно, назначение сделали и дальше живем. Я, честно говоря, впечатлен тем, что, насколько вы отзывчивы, мы сталкиваемся с тем, что люди каждодневно, по сути дела, ходят из-за чего? Вот его скрючило, он пошел. Вот вчера был претендент. Да, да, да, скрючило, пошел пришел с другом, друг тоже, смотрю, еле двигается. Я говорю, а, а сам что не записался? Друга привез, а сам что не записал? Я в следующий, раз. В следующий да, раз. Да, да, да. Ну вопрос не в этом, вопрос в том, что вот превентивный подход, да, то есть, если ты наперед с опережением идешь, оно всегда дешевле, всегда менее стрессово, дает больше энергии жизненной, да, то есть не отнимает у тебя какой то время. И организм, Совершенно даже. верно. Просто вот на самом деле тоже вот вы работаете дальнобойщиком, извините меня, это по 12 часов в сидячей позе, это нормальный человек тоже не выдержит, да, то есть организм к этому не приспособлен, идет опущение органов, застойные процессы и прочее, и прочее. И я впечатлен, что вы умудряете себя держать в этой форме Спасибо трасс. раз. Второй да. момент, что мне нравится все равно вашего заряд жизненный, да, что какой-то не свалился в какой то депрессию. Я еще к вернусь. Не свалился в какую-то депрессию. Хочу научиться. Да, Я да, ну, да. Вас. Ну вот, да, заразился, хочет, хочет поучиться да, еще. Но это на самом деле, потому что а, с одним человеком, даже вот поможешь своим детям, Поможешь по там, этого другу поможешь Чисто родным <смех> Обучение окупилось по сути, Конечно, прямо, да. само собой Я ни, ни в чем не, не сожалею, что я попал к вам И очень рад, что познакомился Близко познакомился Очень Спасибо. рад с вашими э, как бы, <смех> Сотрудниками Сотрудники все добрые, отзывчивые И вообще мне очень понравилось у вас э, и гостить, и быть, и, как бы, и вот, меня на ноги поставили, в Ладно. принципе. Хочу вам пожелать доброго пути, пускай дорога будет легкой. Спасибо. Да, да, да, и главное, соблюдать все рекомендации, это раз. По-любому. Да, и я думаю, что, действительно, земля круглая, мы сейчас увидимся. Доброго пути, друзья.